Так, друзья мои, ну вот, мы занимались описанием подгрупп. Смотрите, мы научились проводить прямые нормально. Вот, прямая, и на ней точки 0, 1, 2, 3 и так далее, да? Целые числа пока мы знакомимся с целыми числами, и еще довольно долго будем именно с ними знакомиться. Мы изучаем подгруппы внутри целых чисел. То есть подмножества которые замкнуты относительно операций плюс и минус. Ну или совсем уж по-русски мы играем в такую игру. Давайте выделим какой-то какой набор целых чисел, такой, что если я буду внутри него складывать и вычитать, то никогда за пределы этого набора я не смогу попасть. И мы уже столкнулись с тем, что если мы возьмем любое число b, то все кратные этого числа, и таким образом мы познакомились с умножением, между прочим, все кратные этого числа образуют подгруппу минус 3b, минус 2b, минус b, 0b, 2b и так далее. И она как-то очень похожа на саму, собственно, группу z, на множество всех целых чисел. Но вот что значит похоже, мы в дальнейшем назовем это страшным словом. Изоморфно. А пока мы не будем э, его произносить, а попробуем доказать, что любая подгруппа должна иметь ровно такой вид. Прекрасно. Рассмотрим любую подгруппу. Ну, если э, в ней есть, если в ней ничего кроме нуля нет, да, любая подгруппа, но ну, я когда говорю подгруппа, я имею в виду не пустая, да, не пустое множество, не пустое подмножество целых чисел. Если в ней ничего кроме нуля нет, ну да, ну значит мы попали вот в эту нулевую подгруппу, которую изучать неинтересно. Если же есть хоть один не элемент, то есть и противоположный к нему, и это мы вчера уже, э, так сказать, аргументировали, почему. А соответственно, если есть какой-то не нулевой элемент, то есть и какой-то положительный. Mm -hmm. Теперь мы возьмем самый маленький положительный элемент. Самый-самый. И докажем, что все остальные элементы нашей подгруппы являются его кратными. В самом деле, предположим, что это не так. И вот у нас есть какой-то элемент B, который не кратен C. А что значит не кратен? Это значит, что он не попадает ни в одну точку вида 2C, 3C, 4C и так далее. Ну и если есть какой-то некратный а, слева от нуля, то есть отрицательный, то... Тогда в нашей подгруппе есть и противоположный, и положительный. Поэтому мы сразу можем считать, что такой некратный c элемент, он лежит справа от нуля. Вот видите, я так провел эти uh, кратные c. Вот у меня в данном случае идет 5c, 6c. Ну вот на самом деле вот мы между 4c и 5c попали. То есть b uh, попал между двумя соседними целыми кратными. Что же, чему же это тогда противоречит? А вот чему... 4c у нас в нашем наборе лежит, да, конечно, потому что если c лежит, значит c плюс c лежит, c плюс c плюс c лежит и так далее. 4c лежит, а b тоже лежит. Но тогда я могу написать разницу b минус 4c. Где она находится? Она имеет такую вот длину и положительно, Значит, мы откладываем ее от нуля и понятно, что она находится строго между нулем и c принадлежит, такой значок, давайте выучим, принадлежит, так, принадлежит подгруппе. Противоречие. Почему противоречие? Да потому что мы c выбрали самым маленьким положительным элементом из нашей подгруппы. Меньше него и больше нуля, никого не должно быть там. А вот вам, пожалуйста, вот он, который оказался там. Значит, предположение, что b не кратно c, приведено противоречиво. Все. Итак, любая подгруппа. Ага. Любая. Ай. Любая. Подгруппа, это значок означает любая, подгруппа Z является одной из подгрупп вида BZ при некотором B.